Пока ты лежишь на диване и смотришь это видео, кто-то лежит под штангой и делает джим. Пока ты думаешь, как набрать лайки и подписчиков, кто-то набирает скорость на пробежке. Для спорта не нужен хороший или плохой спортзал, хорошая или плохая погода, место, время. Для спорта нужен только ты. Ты – все, что у тебя есть. Прошел еще один год. Закрой глаза и вспомни, что ты успел сделать. Теперь открывай. Перед тобой 2020 Я желаю тебе идти к своей цели в полном стремлении самоотдачи. Будь лучшим в том, что ты делаешь. Будь честным с самим собой. Не важно, сколько синяков и садин ты получишь, идя к цели. Освободись от чужого мнения. Просто бери и делай. Ты – это то, что ты делаешь. С наступающим Новым годом!